всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит вы находитесь на канале work and life и с вами я его ведущий антон белюк и работа в польше 2019 или как выжить в польше в 2019 году такое громкое название у этого видеоролика потому что в нем я дам вам три на мой взгляд бомбезных совета которые помогут вам выжить в польше в этом году ну что ж вы заинтригованы тогда устраивайтесь поудобнее и я начинаю поехали выжить в Польше в 2019 Это название дал видеоролику, потому что в нем я, конечно же, расскажу вам в первую очередь о том, как найти достойную работу в Польше, чтобы с вами не случилось. Ну, а, соответственно, если вы работу не найдете, то и выжить в Польше не сможете. По-моему, это логично. Конечно же, всегда можно вернуться назад в Беларусь домой, на Украину, либо в Россию, смотря откуда вы родом, если произойдет какой-то неприятный момент. А моментов с вами в Польше может произойти наиболее распространенных три. Что ж, ситуация номер один неприятная, которая может произойти с вами в Польше, когда вы приедете туда на заработки, и к которой вы должны быть готовы. Это самая, пожалуй, распространенная ситуация, когда вы приезжаете на работу через агентство, либо напрямую через работодателя, и пока вы доехали, работа стала уже не актуальна Такое, к сожалению, очень часто бывает. Ну, если вы едете через агентство, то в большинстве случаев виноват в этом работодатель, с которым вы агентство договор, потому что он уже набрал людей и заполнил пустующие рабочие места и просто-напросто вас не дождался, такое бывает очень часто, потому что агентства не заключают какие-либо договора с работодателями, ну и собственно вы приезжаете и остаетесь без работы. Ситуация номер два очень распространенная, которая также бывает в Польше, менее распространенная еще первая ситуация, но тем не менее бывает такое, что вы приезжаете, договариваетесь об одной работе, об одних условиях труда, об одной заработной плате, а по факту вам там предоставляют совершенно другие условия труда, другие условия проживания, гораздо более худшие, чем те, о которых вы договаривались сразу и работать с разнорабочими за 10 злотых и в час, но ну, это никак. Ну и, собственно, третья ситуация, неприятная, которая может с вами произойти, она заключается в том, что вы едете на работу по какой-либо специальности, ну и, собственно, вас там тестируют, тест вы не сдаете. Ну, это может быть сварщик, может быть швия, если вы едете на работу швеей, может быть даже кровельщик, вот кровельщиков сейчас у нас тестируют, тоже есть вакансия от польского агентства Провик Plus. Ну и, собственно, и так далее и тому подобное. Очень часто проводят тесты для специалистов, прежде чем принять человека на работу. Очень часто люди эти тесты не сдают, то есть не подходят работодателю и остаются без работы. Так что же делать, все-таки, если вы попали в такую тяжелую ситуацию? Что же делать, чтобы выжить после того, как вы попали в эту ситуацию? Ну, собственно, в первую очередь я вам посоветовал бы приготовиться к чему-то подобному заранее, когда вы находитесь еще у себя на родине. В первую очередь вам нужна денежная подушка без к сожалению, многие это недооценивают, но это один из основополагающих факторов, который поможет вам, во-первых, быть спокойным, если с вами произойдет одна из них приятных ситуаций, приведенных выше в Польшу. Во-вторых, это даст вам шанс найти, поменять, найти другую работу. Не вернуться домой ни с чем. Потому что вам понадобится какое-то время для того, чтобы найти другую работу. Ну и, собственно, за это время нужно будет снимать жилье, что-то кушать. Ну и поэтому должен быть запас денег какой-то с собой. То есть, желательно, чем больше, тем лучше. Сейчас я скажу о минимальной сумме, которая, на мой взгляд, должна быть с вами. Если вы едете на работу в 2019 году, это 800 злот чистыми, без дороги, без каких-либо плат, то есть просто они должны с вами быть. На мой взгляд, это минимальная сумма, если у вас ее нет, не советовал бы вам ехать в Польшу. Ну, я не говорю, что если у вас не будет этой суммы, то невозможно будет найти достойную работу. Нет, возможно просто это на мой взгляд сумма которая позволит вам в случае чего какое-то время пожить в Польше пока вы будете искать другую работу конечно может быть вы найдете работу хорошую с первого раза как в большинстве случаев и бывает, приедете и там все как вам обещали, но не факт поэтому подстраховка друзья должна быть обязательно второй бомбедный совет, который нужно сделать когда вы будете еще дома это выставить свое резюме на сайте флагма, то есть то что вы уже ищите работу, несмотря на то, что вы ее как бы нашли, едете в Польшу, тем не менее, советую вам выставить там свое резюме, как можно более ярко расписанное, ну и собственно, вы приедете в Польшу вам, возможно, кто-то будет набирать звонить, часто рекрутеры ищут людей через флагму и предлагают работу, собственно, если вас, там, у вас там что-то не выйдет с работой на которую вы ехали изначально, то вполне вероятно, что вам позвонят и предложат примерно в то же время другую работу, весьма и весьма достойную, поэтому стоит так сделать, если же та работа на которую вы ездите, будет актуальной, кажется достойной, как вам и обещали, то просто скажите, что вы уже работу нашли. Ну и третье, что я вам порекомендовал бы сделать, это разобраться в том, как искать работу на OLX.pl. Ну, OLX все знают, OLX.pl набираете, и там ищите работу. Также это группы ВКонтакте, в Фейсбуке в одноклассниках, различные группы о работе, сам в свое время искал там работу, когда оказался без работы в Польше, и не раз такое было, когда попадал в тяжелые ситуации, и находил там, в принципе, даже и неплохие вакансии, советую вам эти группы из своего опыта, не понаслышке, а сам это все прошел, если не зарегистрировано, советовал бы вам зарегистрироваться, и... Эти группы понаходить, а понаходить их желательно, когда вы будете еще дома, чтобы у вас уже был запас каких-то хороших групп, в которых выставляют вакансии, чтобы в случае чего вы зашли и сразу ознакомились э, с теми вакансиями, которые там будут представлены, ссылочки на все перечисленные ресурсы будут в описании к этому видеоролику, там же будут ссылочки и на мои ресурсы, телеграм-канал мойсайлент.блюк.ру там также представлены э, достойные работы в Польше на любой цвет и вкус, только от самых лучших и надежных агентств по трудоустройству поэтому, если вы собираетесь ехать в Польшу через другое агентство или через другого работодателя, но не уверены в том, что там вас ждет, также обязательно проходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал чтобы быть в курсе всех актуальных работ в Польше, если не дай бог что-то там с вами не то случится, не туда попадете можете сразу же обращаться ко мне и я помогу вам трудоустроиться и найти все-таки достойную работу в этой стране. В описании же под этим видео будут и мои номера, там Viber и WhatsApp. Уже не одну сотню людей я устроил на достойной работы в Польше. Ну и вам могу, собственно, с этим помочь. Обязательно пишите комментарии под этим видео и побольше комментариев. Что вы думаете насчет всего увиденного, услышанного? Что на ваш взгляд еще нужно сделать, чтобы подстраховаться перед тем, как ехать в Польшу? что нужно взять с собой в Польшу, чтобы вы посоветовали людям, будет интересно почитать, тем более ваши комментарии очень помогут продвижению этого видоса на Ютубе, так же как и лайки. Если вы не подписаны на мой канал на YouTube, обязательно подпишитесь на него прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции, в которых вы можете мне задать любой вопрос, и я на него отвечу сразу же онлайн. Также, пожалуйста, поделитесь ссылками на мой канал с друзьями. Ну а на этом у меня все, с вами был Антон Белюк, на связи с Польшей, до скорых встреч за границей, друзья, пока.